Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Волгограде городская администрация продолжает собирать варианты горожан по новому названию для мемориального парка возле Мамаева Кургана. Мемориальный парк у подножия Мамаева Кургана был создан еще до открытия мемориала в 1965 году, 20-летию победы в Великой Отечественной войне. Тогда парк появился по инициативе работницы тракторного завода Любови Пластиковой, посадившей дерево в память о муже, погибшем в Сталинграде. В прошлом году в рамках подготовки к чемпионату мира мемориальный парк вырублен полностью, а глава администрации Волгограда Виталий Лихачев заявил, что создается тусовочное место. Буржуазная власть сколько угодно может говорить о бесконечном уважении героям Великой Отечественной войны. Но когда дело доходит до выбора сохранить памятник героям или же снести его и получить прибыль, для буржуя выбор очевиден. С начала года смертность Тверской области более чем в два раза превысила рождаемость. По данным статистики, за пять месяцев этого года в Твери и области умерло 9710 человек, а родилось в два раза меньше – 4701. Убыль населения составила 5009 человек. При капитализме народ продолжает натурально вымирать, и единственный способ остановить это вымирание – ликвидация самого капитализма. По данным главы Росстата Александра Суринова, разница в доходах между самыми богатыми 10% россиян и самыми бедными в 2017 году составляла 15,3 раза. По его же данным, доля населения в стране с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2%. Товарищи, даже буржуазная статистика не способна скрыть ужасное расслоение населения нашей страны. Пока богатые все жереют, огромная доля населения не получает и прожиточного минимума. Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата. Зарплата 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыва полностью. Такая информация опубликована на сайте Нижней Палаты парламента. Вот они, слуги народа, пока трудящиеся выживают на зарплату в 10-15 тысяч, паразиты за сидение на наших шеях зарабатывают сотни тысяч. На митингующих в России наложат новые штрафы. В случае принятия поправок организаторы шествий и митингов будут наказаны штрафом в размере до 100 тысяч рублей, если отменят акцию без соответствующего уведомлений. Организаторы массовых мероприятий в случае отмены должны будут не позднее, чем за 24 часа, уведомить власти и своих сторонников. По действующему закону уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не ранее 15 не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Буржуазия в очередной раз говорит, не нужны нам ваши митинги, нам ваше мнение неинтересно. И ничего удивительного в этом нет, ведь не в классовых интересах буржуазии потакать угнетаемому классу,